с вами мать стриск, новая акция самая крутая акция. Хон чаем. 6 штук. Бля, надо классно. Помните, как я хотел 100 уровней? Также есть еще глубины ученые Тоже хочу его. Также есть ледяная башня. Но знаете, что она разрушается. Я ее, наверное, не буду брать. 10 сейчас Получается 13 тысяч монет. Ну, в общем-то, как бы вы решили, покупали бы это все может быть еще 3000 тысячи квадратных на башню в общем то я хочу гоблина ученого для того чтобы там записать отдельный видеоролик ну не знаю зачем, но ну, он прикольный персонаж может быть там будут новые там гайды у него точнее в заданиях будут гайды там губей 10 там, копающих этих гоблинов за гоблина ученого так что покупаем 52 тысяч монет да, вот это мы тратимся. Так, гонча. Достижение, кстати. Блин, нужно зайти достижения точно. Гонча. Также можно еще за что-то открутить, потому что у нас скоро будет сорточка. Спасибо разработчику, что прям сделали это просто шикарно. Вау! Снова акция. Покупаю, конечно, крылатых. Также покупаю. И смотри, как быстро монеты ваши тратятся. Поэтому не спешите с выводом. Все, хватит. Два билета. Это уже потом давайте. Ну не сегодня, а уже сегодня радуюсь. Третий раз порадоваться, это конечно классно. Но возможно она не повезет нам ничего никуда. Да, мы просто ничего не. Так, получается еще монет. А, построй катапульту. Пять раз. Угу. Давайте квесты выполнять. Это вот колода самая сильная квесты. Катапульта. Кто из вас катапульта? Вроде бы это она катапульта. Да, можно будет ее прокачать. Ну зачем? Квесты выполняют призыв гоблина ученого призвать гоблина ученого блин друзья прям я так и знал что будет что-то такое что просто призвать гоблина ученого а у меня его нет прикиньте разработчики ну ладно ну ладно ежедневно задание ну это же ежедневно задание зачем тут мне нет такого персонажа купить где а, -а, -а я понял о чем они говорят. так чем покажу в чем они же говорят чинам гоблина ученого ну, нажимаем и купить макс триста мать спасибо вот как друзья если могли не видеть этого ганчера значит вы имеете право купить еще только секрет на база воду прям а Это реально что может все? не не нереально то есть на обычных можно купить а на легендарных нельзя блин да ладно вам на квест выполняет 20 тысяч монет тратить. Это как-то переборно. О, друзья, тут есть тысяч монет но драгонный персонаж. О, я не знаю, мне скоро будет до нуля ходить эти монеты. Ну, главное, конечно, Квес топоне, чтобы получать еще жетончики, жетончики, монеты. Так, окей. Соберим ну, минералы, купить обычную карту. Карту. Три штучки. Хорошо призвать гоблина ученого купить обычную карту знаете классно был бы убирать давай купим мне не жалко да тан да друзьям все я купил огол накрыт так и купить обычные карты кто из вас обычный? я не помню я не знаю вообще а что если их мне хочу это обычная редко это редко кстати она очень классная но дело в том что 3000 монет ради между 24000 вам вообще мало Ладно, хоть что-то, но возьмем. Так, где же тут у нас новый персонаж? вон он, топ. Так, вторую второй колду взял, поэтому все какие-то пульта и займемся этого чувачка, этого гоблина ученого. Классно, первый раз тестирую гоблина ученого. С вас лайк, подписка, будь канал, чтобы не в ролики Вроде бы я эту колду взял, да? Твою колду? Помню, где-то здесь одноглаза эрик типа того. Такой. Этот такой одноглазый классная карта ухохо вау вау вау не только тысячи купол почему такие сильные игроки попадаются нет сейчас ну ладно сейчас гоблина ученые и катапульты и вроде бы все ката пульт вроде бы та я не знаю вообще дать давайте... новый помню где-то 10 ученых катапульт не знаю наверное 5 катапульт, может даже 10 20 как такую шикарно будет или плохо пиши комментарий какой то вам мнение Тогда еще гоблин, гоблина. Вон а уже гоблинах ученых. Быстрее тупцы! сейчас зайдут к нам. Кстати, я купил псов. Может купить еще псов. Да, да мы можем вообще тратить монеты до конца игры. Да, я могу тратить Так, что ты стоишь в гоблинах Так, так, так, так. давай Поксов, давайте по-быстрому. Кем он, кем он, блин. Сейчас будут браи уже нападать на нас. О, классный гоблин, кстати. Соточка. И 35. Нормально. Нормально. Так, я произвожу уже. А, базу строишь. Настрой ну, строить. А, мне нет ничего строить. <laughs> я ничего не строю еще. Так. 12 секунд. Подождем. О, первый пошел. Я бой. Лазик. Ну, иди, не знаю, там экономику порушу. И нарушу. Ой. Если вот. Авдо... А если вдруг он нападет, реально будет мощно. Шикарно. Зайдем. так призыв там уже все нет еще так минимум было давай пошли ты не винка класс нет блин ну было классно попался а -а -а -а! вот так -а! я так поразвлекаться, не буду квестики теперь побеждаем как будто что производить еще я тоже буду отсылать пока чувак я обидеюсь на тебя значит кот опасный игрок окей oh, он реально крутые персонажи ну все уже я... персочку а десятка 10 персонажей окей а что не умеет делать? я не знаю О, какие быстрые еще О, офигенно так ну все все регенерация есть регенерация забыл парня а блин еще еще этого чувака Кирпичиком. Э, демона лиса так так так давайте 4 построим сразу будем что-то мутить давай. так давай регенерация давайте одном пехота хватит она на блин мало хп пожалуйста регенерируйте его нам нужно еще этого демона Наверное, крутой здесь им она есть а нужно еще 250 чтобы его призвать и все будет классно ну, конечно, его ждать. И регенерашн, и будет классный. Да, если без данных, без Ладно, мы не экономим. А, ну, враги еще, еще бывает не так. давай по-быстрому. 2. Эй, нажимай. Ебой. Все, давай, давай, по-быстрому. Производите. Впечатления делайте. классно сейчас. Сколько воинов, кстати. Так, сюда иди. Разделяемся. Кстати, не очень быстрый будет бою. Какой понял не надо может, давайте я на. Так. так может быть что-то задумать нужно у нас еще нет 200 вы знаете наш код для этого создана. создана у нас есть э, герой один вы знаете за там очень дорогостойный вот. этот демон так, так, давай Вон он кстати Red Switch дьявона вызывайте забой. Кто первый? <laughs> Шикарный наш, помню Мое мнение нужно уже А, еще призвать вот эти башни, точно. На моем, моем мнение пора уже башни строить. Так что призыв менять. Это вдруг там что-то мутит, новое. еще штучек призываем. Может быть, давайте новую базу построим, йоу, пошли пошли, пошли. В вдруг там враг. Пошли, пошли. Разведка демон Разведка. враг там. Нет. Ну и шикарно. Мы ну и бегаемся. Обрано. Все, обороняйтесь. Так, я хочу построить базу. В принципе, войска могут здесь. Потом. Оборону. А, сова, блин. Твои ж Там сова была. поиска а, поиска отступать может быть я вернуться образу базу мая а может чувак если не нападу вместе мы сила с чем базу строить точно очень -то строю, дополнительно. а уже атака нет атака Уго, Чувак, на меня на напали. Я не знаю, меня уже убили. Как дела? Два два на домой, нечестно. Сава, ты где? Сова. Может, Здесь... там уже в Ну бро, я не знаю, ну, ладно, атакуем, атакуем, помочь. А, они там больше чуваков призываешь. же ты у меня грубо, а дракончик у меня, кстати, есть класс На. Но, дело в том, что сейчас мы находим точку и <звы> Да, скоро мы попадаем. Где еще штук? Нет, я хотел закончить еще игру. Стой. Не знаю, что не таки сложно, но ладно. но ну все я не знаю что делать и такой скучный чувак а? смысл смысл тебя одну базу на бот играет я хоть квест да зачем вам друзья квест выполняете но должен быть все равно это Играйте Adjubabes, согласен. Играйте Adjubabes и остальные игры. Просто потому что игра начинающие тем самым вот так будут проигрывать. Он будет скучно. Очень скучно. Проигрывать, проигрывать вечно. Да, построить. А, последний падение. На, построить. А, он сдался. Я видел, что он выиграл. Точнее, он сдался, да? Я, видел, я не видел, что он вышел. Ну, тоже не неважно. Вау, классно. Еще был четкий сбор газа. Но это не так удобно было. Просто мы слабые. Зато зато. Квест выполнен. там ага. -а Постри катапульту. 5 штук сбор минералов продолжу каницу ну, но а что-то я хочу изменить на глобли на том ощущение какого-то непонятно я ну, не умею играть конечно не... так сильно хочу так то так взять это где у нас новый персонажа Йоу фарбов карбов есть так, я путаю Эй, ну ладно. Стоп, кем я кому еще Кузнец? Порвал есть? он есть? Или тебя? Или, конечно же, этого димана, который которому мы хотимся? Такой Пиши в комментариях, скажи мне убрать. Защита базы. Тут чувство, что на колду вообще нет. Защита. Так, у нас есть там. Я помню, помню. Защита на него. Сейчас найдем его, блин. Тут куча прям непонятных персонажей так давай все вроде бы в защите давайте возможно дам что на уйдет ага ничего трать монеты за бессмысленные вещи там пошли еще катку чем длиннее ролики тем игра продвигается выше так не вы говорите а друзья так Викинги, блин, викинги, говорят самые слабые, но если их изучить, то они станут сильными, 5 штук и все, и дальше минералы, окей, минералы значит дольше играть и 5 штук, и выкупят свой волны, о, блин, как больно, так, давай, значит будет враг наш, Враг не наш. Так, мы с ним будем делиться, я понял. М -м -м. Это будет, конечно, сильно. Что уже волки? на псы. Пускай, пускай. Сюда Пускайте, копай. Давай. пускайте. Пускайте, Вот. Пускайте, непонятно. Вот. Вперед, если не летающие мыши, то что? Нам крышка. они тоже псы. Как там Ром? У него Псы. Даже понял. В принципе, атакуйте. стоп Атакуйте на его вражескую Хочу посмотреть, на что будет способен враг наш и наш. Сначала казарму точно. Все враги здесь давайте в атаку давай, давай жуй-жуй щапсы псы заберет э, запустит я понял А блин тоже можно май нам ща псов запустит Ой, здесь где-нибудь шопсы на ранее и атаку друзья мне тут все я помогаю так она сейчас будет душить его врага нашего атакуйте атакуйте путь в принципе можно так, так, так. А, она по-быстрому и защита еще класс так атакуйте сбор точек. чувствую что как-то ненормально сбор точки Чисто, стоится ну что О, крышка одноглазый вас увидели такой нет такой, О -хо -хо". А, отступайте ой ноу ай яй яй яй яй яй яй яй яй нам по мне это Так, забирать да душите базы его вражескую, вражескую также все атакуйте просто все стройте базы вроде уже победа чувствую не вижу слушай бегуй ай-яй-яй бегом выбираете жизнь он такой не сдаюсь это где крышка бро? там еще еще экономиком получила мы почему нас не на напали это что я как не понимаю если бы у нас напали бы то все нам было бы крышка тоже так атака скорость Даже жаль что я сюда не смог пойти Ну ладно, только же. Вот так. И так уже. Намечается победа. Так. Это вроде твои? Да ладно, вау, прикольно. Не вообще классиком убивай всех. О, я вижу, что левым мухи. Звук. Ой, Я не знаю, почему это работает так. Поэтому спасибо просмотр Макс Риск. Вроде бы квест выполнил, не знаю, как там произошло. Вау. Круто. Ну и я тоже в следующем ролике. Возможно я починю. Всем удачи, пока.